Осторожно, присутствует ненормативная лексика и кровавые сцены. Никому по сей день известно, что это за существо. Но оно является с приходом тумана. Звук бензопилы и жуткий крик предзнаменуют явление настоящего чудовища. Ты видел когда-нибудь такое? В больнице уже из десяток таких уродов. Дыхания нет, сердце не бьется. Однако подают признаки жизни – Каждого из них связали, чтобы тени навредили врачам. Поговаривают, разверглась настоящая чума. Так может, стоит отойти от этого гнилого монстра? Не бойся. Заразиться можно лишь при прямом контакте. Через укус, кровь, слюну. Возможно, даже касание. Похоже, ты многое знаешь. А? Должно быть, считаешь себя большим умником, я прав. Клоун. Что? Что за странный прикид? Тёмик, у него ствол. Я вижу. Пневматика, надеюсь? всё ты знаешь, Артём. А сумеешь ли отгадать загадку? Эй, не направляй в мою сторону Можно эту штуку. быть это пранк? Чтобы это не было. Очень похоже на пневматику. Но не может же у клоуна быть пистолет настоящий. Ты меня слышал? Не провоцируй! Не пытайтесь достать пистолет. Не успейте. А теперь, внимание, слушайте загадку. Мы не в настроении. Что это за голова? Где супы лишь, да борода? Послушай, клоун, это не смешно. Он ну, в ствол, живо! Каков ответ на загадку? Сейчас ты у меня сам отгадывать будешь! Да господи, ответь ты ему уже. Видно же, что пытается нас развлечь. Ладно. Голова, где зубы лишь до да борода. Давай, думаю быстрее. Может, расческа? Зубы есть, борода тоже. Если расчесать. Неправильно. <связь> господи, что за хрень? Это... Не В а! проклятие! Зачем? Зачем ты это сделал? Твой друг не сумел отгадать, его постигла страшная судьба. Теперь ты отлично знаешь, что не не будет неправильного ответа. Я не стану играть в твои игры, по меня! На другая. Она немедленно бросить пушку! Ставь на колени и руки у вас вверх! Тем меньше вы боитесь. Я сказал немедленно встать на колени. Я слышал. Тем не менее, я хочу услышать ответ на загадку. Ты слышал, что я сказал? А, я... Чем больше у вас есть, тем меньше вы боитесь. Что это? Больше есть и тем меньше боюсь. А, точно! Знаю. Это оружие. Да. Чем больше пушек, тем меньше страха. Больше уверенности. Нет, нет, стой, стой, нет. опыта. Чем больше опыта, тем меньше вы боитесь. Неверно. А, черт, нет, сумасшед! Специально для вас выбрал несложные загадки, но вы даже с ними не справились. Какая жалость. Надеюсь, следующая цель окажется посмешленней, хотя многое я на это бы не ставил. А, город идиотов. Я Карп. Карпера Армадера. 36 лет, военный наемник по контракту. В прошлом бывший ютубер. Писатель, боец ММА. За спиной многолетний боевой опыт. Срок службы наемником 13 лет. В данный момент я медитирую, размышляю. Это помогает легче переносить стрессовые ситуации. И очищает разум. Дал этому месту определенное название. «Комната одиночества». Единственное место на планете, где я могу быть один. Сюда нет прохода другим, иначе теряется сам смысл. Март 2023 года стал поворотным месяцем в жизни многих людей. Больше не было тех старых забот, как бы мне успеть вовремя на работу, или надо отвезти ребенка в садик, съездить за покупками в магазин. Жизнь потеряла свою роскошь. Теперь же всем приходилось выживать». Мое знакомство с ужасом наступившего марта началось с этого. После очередной медитации я зашел на YouTube. Я случайно наткнулся на странное видео, без понятия, как оно оказалось у меня в реках рекомендаций. Ну здравствуй, дорогой зритель! Обычно я не записываю влог так резко, без подготовки. Но сегодня деликатный случай. С моей матерью что-то не так. Буквально два часа назад она пришла с работы, с чудовищной лихорадкой. Мы договорились с ней, что она будет соблюдать постельный режим. Все это время ее рвало. Миновало полтора часа. Я спокойно попивал чай и хотел было проведать мать. Как вдруг послышались шаги. Я сразу догадался, что это она, и хотел отчитать. Она как заорёт, что я ж кружку с чаем выронил из рук. Буквально все мое тело было сковано. Этот дьявольский крик слово предупреждение об опасности. Готовность к нападению. Человек не способен издавать подобные звуки. Но глаза не подводили меня. Прошедшая фигура в коридоре точно была моей мамой. Первым делом я решил вызвать скорую. Но ответа не последовало. Слева вновь послышались шаги. Я боялся поворачивать голову и открывать глаза. Мне не хотелось верить в происходящее. Сейчас слышу, как она за дверью чевкает зубами и рычит. «Мам, пожалуйста, только не кричи». «Спокойствие. Я хочу тебе помочь». Опиши в трех словах, как себя чувствуешь. Ты сказала, что тебя покусал человек. Может, он был чем-то болен? Бешенством, например». Не стану скрывать, твое состояние чертовски пугает меня. Боже, у нее на голове проглядываются сгнившие, позеленевшие участки кожи. Да что же это такое? Мам, похоже, тебе стало намного хуже и будет правильно отправиться в больницу. Что скажешь? Эх, камера барахлит, зараза. Все забываю отдать ее в ремонтный сервис. Э, мам, ты. Черт, что за. Почему она все позеленела? Почему у нее пустые глаза? Этот окровавленный рот. Торчащее мясо в зубах. А что? кого то сожрала. Нашего кота Чарльза нигде не видно. Может попытаться снова набрать скорую. Я просто без понятия, что делать. Мать мой единственный опекун. Отец давно ушел из семьи. Пусть я слегка самостоятельный, но со всем этим справиться в одиночку не смогу. Свяжусь-ка я с тетушкой Маргари. Ох, пожалуй, мне никогда не было так страшно, как сегодня. Одно меня радует точно: я не пойду сегодня в чертову школу. И хулиганы, Степан и Антон, не смогут надо мной вновь поизмываться. К черту их! Что это за бредятина? Нет уж, не с таким видео я хотел провести сегодняшний вечер. Лучше бы посмотрел какой-то фильмец. А теперь после просмотра и настроение как рукой с него. От мыслей вдруг отвлек дверной звонок. Карп, откройте, пожалуйста, это дело чрезвычайной важности. Ха, что важно для соседки, то явно не так важно для меня. С большой неохотой, но я все же открыл дверь. Простите, Карп, что отвлекаю в такой поздний час, но мой муж... На него что-то нашло, будто в него вселился сам дьявол. Он что, избил вас? Как только я пришла с работы и зашла к нему в комнату, он словно головный зверь. набросился бросился на меня в попытках укусить в шею. Может, он хотел познакомить вас с ролевыми играми? Не несите чушь, мне сейчас не до шуток. Итак, вы хотите, чтобы я вырвал ему зубы? Так? Нет, просто поговорите с ним по-мужски. Я буду очень признательна. Хорошо. Я могу провести психологическую беседу. Вы знаете, мне кажется, он заболел. Мне удалось запереть замок, чтобы он не выбрался из своей комнаты. все на лицо. Все попытки поговорить с ним через дверь ни к чему не привели. любые мои слова он только и делал, что злобно рычал. Простите, рычал? Вам не послышалось. Говорю же, с ним творится что-то страшное. «Так, может, ему нужен врач, а не грубая рука военного?» «Я уже пробовала дозвониться. Не берут, ироды. Вокруг творится сущий кошмар. Да и, возвращаясь с работы, заметила в поведении многих людей какие-то странности. Ха, я вот думаю, возможно, появилась новая разновидность вируса, от чего все спитят с ума. Вы что делаете? Немедленно уберите Вы ведь не собираетесь с него стрелять?» Будет зависеть от того, как он настроен на диалог. Эй! Ладно, ладно, шутка. Вот еще, тратится тут на вас боеприпасами. Против нокаута не возражайте. Если я как следует его приложу. Просто успокойте его, я больше не прошу. Я медленно открыл дверь и с осторожностью прошел к мужу соседки. Вечер добрый, я сосед вашей жены. Ей показалось, что вас нужно успокоить. Жаль, я не психолог, но никогда не поздно стать им. Правда? Расскажите, что с вами стряслось. Возможно, я смогу определить, каковы причины вашей агрессии. Ведь я с ней сталкиваюсь почти каждый день. О, бля... Что это за здоровенное рассечение у него на спине? Эм, вы в курсе, что у него как бы спина пробита? Будто из него вырвали значительный кусок мяса. Я ничего такого не замечала. Слышите, мужчина, может, до больницы вас довести? Раз скорая не хочет брать трубку, сами доставим к ним. М? Кошмар какой-то. И правда, что с его кожей? В последний раз, когда я видел этого человека, его кожа, кажется, была белой. но слегка загорелой. А, блин. Свет потух. Но вы хотя бы не молчите. Уже хорошо. Блин. Да что ж это за х... Эй, соседка, вы меня слышите? Вам не кажется, что его агрессия обуславливается тем, что он уже не человек, мать вашу? Я вас не понимаю, Кар. Что вы несете? Я почти был уверен, что одного удара не хватит для такого массивного <свес> ингамилы. Я имел дело с такими амбалами. Ладно, добавим. <свес> Эй, я думаю, применить пистолет – это самое верное решение. Не смейте. Это уже не ваш муж, баный монстр! Просто внишите его, быстренько я позабочусь сам. Но я пытаюсь. Стойкая гадина, ты бы лучше сразу плюхнулся на спину. Ведь дальше будет больнее зеленой кожей упырь. Эй! Если в этой твари еще что-то осталось от вашего мужа, попробуйте достучаться до него словами. Хорошо. Я попробую. Грег помнишь наше первое свидание когда мы гуляли вокруг <связывая> говорили о фильмах ты сказал что твой любимое кино ритм сердца и ты был готов целых 30 минут рассказывать о своих от просмотра а -а -а. карп мне продолжать говорить о воспоминаниях ебаный пырь Эх, похоже сейчас он думает явно не о фильмах завершать шоу. Ладно, мразь. Как? Почему вы начали стрелять? Я же сказала. Вот это да. Я выпустил у вашего мужа пять пуль, а он все еще стоит на ногах. Как вам такое? На нахуй! Это просто не может быть. Фух, похоже, все кончено. Можете входить. Господи, что же вы наделали? делали? Я ожидал услышать слова благодарности и примите мои соболезнования. Вы убили его! Боюсь, другого выбора не было. Пожалуйста, уходите. Я не хочу вас видеть. Вы уверены? Может, мне стоит вызвать... Вон! Убирайтесь! Спорить с повачущей вдовой я не стал. Послушно убрал пистолет и покинул комнату. Девушка вновь попыталась позвонить скорую. Она не могла сидеть без дела, тем более после случившегося. Она хотела докопаться до правды, но в ответ на звонок послышалось, в данный момент селины заняты. Ее разумом завладели ярость и отчаяние. Со всей силы она швырнула телефон в стену. Что же я сделала? Зачем я попросила этого военного о помощи? Как чувствовала, что все закончится скверно. Грег, вот ты оставил меня одну. Ха, не стоило ей помогать. Но ничего не могу с собой поделать. Таков уж я человек. Не могу пройти мимо нуждающегося. Возможно, именно так я пытаюсь искупить многочисленные убийства людей на работе. Будь передо мной преступник, террорист или просто человек, который перешел дорогу не тем людям... Каждый из них оказывался очередным трупом в мешке и вычеркнутым именем в списке. По этому неоднозначному вечеру я мог легко судить, что происходит явная неразбериха. Сперва то увидел мозглика с обезумевшей и напавшей на него матерью. Теперь агрессивный муж моей соседки, больше смахивающий на живой труп, чем на человека. Я предполагаю, что это может быть новой формой болезни. Мне наверняка не показалось. Каждый раз, подходя ко мне все ближе, упырь Грег пытался меня укусить. Мать того ютубера тоже укусили. Эта вирусная чертовщина передается через укус? Все это лишь домысло. Но одно я знаю точно: пришло время готовиться. Мне повезло, что я не какой-то там бизнесмен, парикмахер или рыбак. Вот они, плюсы быть военным. Огромный боевой опыт, хорошая спортивная форма. Отличная реакция, впечатляющие навыки владения огнестрельным оружием. Все то, что поможет в наступающем напетке Пиздицы. Первым делом я решил вооружиться, взять все необходимое, также связаться с моим лучшим единственным другом Стелкардом. Стелкард, прием! Ты там? Я там, тут, повсюду, вездесущая сущность. Чего стресуюсь? Тебе надо срочно прийти ко мне в хату. Что-то назревает. Кто, как не вояки, должны быть первыми готовы к началу бедствия? Интригующе звучит. Выезжаю. Жду тебя. Прихвати пушку. Уже был довольно поздний час. Но я точно осознавал, что после увиденного сегодня я не смогу уснуть. Любопытство и желание во всем разобраться взяли надо мной вверх. Я состоял в неудачном браке. Семь лет мы жили с женой душа в душу. Вскоре мне довелось узнать о ее подлых похождениях налево. Последовал развод по моей инициативе. Доказать в суде ее измены мне не удалось. Моей дочери, Насте, уже четыре года. Я был разбит. Как это бывает в кинодрамах. Алкоголь, лютая депрессия, отсутствие какого-либо желания жить. «Через год после развода я таки сумел взять себя в руки. Сменил алкоголь на зеленый чай, а от депрессии переключился полностью на работу. Правильно говорят, любимое дело и время лечат. Я не мог больше оставаться тем самым наивным пареньком. Перестал доверять женщинам. Лишь об одном слове отношения подбирались рвотные позывы. Время от времени моя бывшая разрешала видеться с дочкой». Как и все оставшиеся отцы-одиночки, я выплачивал алименты и пожинал в плоды тягости жизни. Пожалуй, лишь выполнение контрактов возжигало во мне желание жить. Ну и также постепенное взросление дочери. Каждый контракт имел свою степень риска. Бывало, приходилось зачищать целые отели террористов. Но были и мирные миссии, где я должен был побыть в роли телохранителя в важной шишке навстрече. Из квартиры соседки послышался выстрел. А ты еще что? На хлопающийся попкорн явно не похоже. Возможно, громкие звуки телевизора? Или нападение террористов? Хотя вряд ли. Эй, соседка! Что у тебя происходит? Ха, забавно. Я так и не запомнил ее имени. Называю просто соседкой. С другой стороны, зачем мне эта информация? В жизни есть более важные вещи, чем непримечательное имя неблагодарной соседки по подъезду. Ё... Мхххе! Я вспомнил. Ее зовут Афродита. Сокращенно Фросе. Хм, имя древнегреческой богини любви. Похоже, она застрелилась из-за потери мужа. Вот она настоящая, что именно есть любовь. Она посчитала, что жизнь без Грега... Это и не жизнь вовсе. Богиня плодородия вечной весны и жизни. Как символично вышло. По крайней мере, пистолетов родить и в этой жизни уже не потребуется. Уже на выходе из квартиры я мельком бросил взгляд на жуткую маску. Решил взять ее с собой. Маски. Они помогают менять личину. Стать тем, кем не являешься. Для человека, который скрывает свои эмоции под масками, они становятся словно вторым родным лицом. ты знаешь, были, конечно, светлые моменты в браке, но и мозг она мне пилила тоже достаточно. Больше всего меня злит то, что я не смог выиграть суд. Забрала мою дочь. И мало того, она изменила мне с тем, с кем сейчас как раз живет. Представь, что я чувствую. Кто-то оказался лучше, чем я. Меня просто заменили, как игрушку, блядь. Прошло уже четыре месяца, но душевная боль так никуда и не делась. А? Я так и не запомнил твоего имени, но спасибо за моральную поддержку. Такое чувство, что я и сам не лучше, но выхахали моей бывшей. Из-за меня ты изменяешь своему мужу. Ладно, ладно, хватит депрессивных мыслей, согласен. И на что ему понадобилось звать меня в гость так поздно? Неужто стал геем, бля? Спасибо, что пришел, Столкарт. Ты чего тут расселся? Без лишних слов, просто зайди в квартиру моей соседки, чтобы не возникало причин недоверия. Эй, ты чего это? Поженить меня удумал! С соседкой свести? Нет, нет, я не ты. И тебе это прекрасно известно. Я лучше в мой любимый стриптиз-клуб схожу. И оттянусь! нежели подалтарить. Просто обойди всю чертову квартиру и возвращайся. Ну хорошо, хорошо. Если у твоей соседки не до так и быть. Готов помочь. Но никаких браков. Надеюсь, она не заразная. Эх, тебя за ногу! Ты зачем гражданских застрелил? Стелкарт, а страшное зеленое лицо мужика тебя ничего не говорит? Приклетие. Он похож на человека, который не разбирается в качественном алкоголе. Вот и все. Мне пришлось вольнуть муженька соседки. Он проявлял сильную агрессию. До этого глянул видео на YouTube, и там ситуация была идентичная: зеленая кожа, пустые глаза, агрессия, рычание, желание покусать. Видно, вот еще один такой же. В точности, как ты описал. Я предполагаю, это бешенство, и оно может передаваться. Ну, как и почти любой вирус, капитан, очевидность. А если передается еще и по воздуху, то мы тоже можем быть сражены. Я разберусь с этой тварью. Стой там, Сделкард. Давай-давай, действуй. Ублюдок. Зараженные могут выдержать аж до пяти пуль, прежде чем упасть. Вирус наделил их чудовищной стойкостью. Хе, мне быть такую стойкость! Бывало, одну полю схвачу на операции, потом приходилось до двух месяцев в госпитале лежать. Так, осторожно, подойдем и ни в коем случае не касаемся руками, ясно? Ты держишь меня за придурка, блядь. Стукарцой, он еще не помер! Головой пошевелил. Дистанция, Стелка! Не так близко. Мне это не снится. Мы видим одну и ту же картину. Стреляй уже! Резарядка Стелкард! Карпито, он мой! Может, ему надо стрелять в затылок, как титаном из одного аниме? Нетти, сука! Вот! Вот как это делают профессиональные наемники. У меня осталось два магазина. У меня по патронам нормас. Ему хоть бы хны, Стокарт. Давай, хренащим снова. Не хочу это признавать, но пора драпать, Карп. Наше оружие не действует. Давай, выходи оттуда, пока он не встал на ноги. Судя по всему, на работу мы завтра не пойдем. Ты ступай, Карп. Встретимся у моего дома. А я буду готовить кровавую кашу. <свист> Че, вы сомню себя бессмертно? Все очки стоили 500 баксов задница. Бью сука. Здесь ты прыж. Я должен был сегодня закончить свою партию самогона. Ты меня отвлек. Я не зря говорю, что твое главное оружие — ближний бой, а не пушка. Ведь карп у нас по гнестрелу моста, а я по рукопашке. Да ну нахер! Ты же шутишь? Это что, шутка, блядь? Как ты еще жив-то? вы вообще реально убить, а?